Around the world there are bits of land that are somewhat disputed in the way that the local populations uh, consider themselves countries, but the rest of the world does not. On this list is included the Donetsk People's Republic, Lugansk People's Republic, South Ossetia, and where we are right now, Abkhazia this is Gagra Abkhazia and uh, we're here today to talk to the local population about what is Abkhazia because we want to learn from the source what Abkhazia is how the people are here do they consider themselves a real country as we've heard what do they think about the fact that other countries don't say they're a country now in 2008 Russia, said that they will officially recognize Abkhazia as a country but the majority of the Western world doesn't know much about Abkhazia and that's why we are here to learn from the source itself what is Abkhazia what the people are like what the people feel do they feel they're like their own country do they feel more close to Russia do they feel independence what do they feel about the people in Georgia when the Soviet Union started to collapse uh, the local population here in Abkhazia people uh, decided they didn't want to be part of Georgia and uh, in 1992 a civil war ensued that uh, took place between 1992 and 1993 and it said there was many atrocities that took place we're also going to talk to the population here about what the people remember about the war uh, is there any anything that uh, you can see here that it still shows the scars of war uh, we're going to find out uh, ourselves while you're here taking this uh, journey with us so, uh, please subscribe to my channel, like this video share it across all social media and uh, also uh, if you'd like to see uh, more videos that uh, we're doing here in Abkhazia of course stay subscribed to, the, to my uh, channel but also for the more behind the scenes video and uh the daily actions of myself and my family here. Uh, subscribe here, click this link, subscribe to Reportify Media. Uh, we're doing a whole other series on uh, Reportify about uh, Abkhazia as well. So between our two channels we're going to give you a lot of information on what life is really like here and what it's like uh, uh, for uh, tourists as well. What kind of tourists are here? Russians, foreigners, Uh, uh, if there's uh, people from other parts of Abkhazia uh, traveling for this summer, or maybe even there's people from Georgia that came here, we're gonna all find out together. So let's go on our journey through Abkhazia, one of the few unrecognized uh, countries around the world. Before long, we're gonna end up hitting them all. Let's do it together. Мы приезжие тоже. А, да, я, я тоже хочу говорить людям, которые просто туристы и все это, как обстановка, как они чувствуют. Чудесно, мы здесь уже восемь раз бывали. Уже восемь раз, да? И, и, и, и вас откуда? Мы из Нижнего Новгорода. Э, еще раз? Из Нижнего Новгорода. Это Россия, да? Россия. Ага, понял. И как... Недалеко от Москвы. А, понял. И а, как обстановка здесь? Чудесная. Замечательная. Да. Очень нравится, да. Да. И а как местные люди? Очень добрые. Да. Очень Но отзывчивые, душевные. Ага. Понял. Хорошие. И... нам очень нравится. Если бы они были плохие, мы бы столько раз сюда не приезжали. Ага. Понял, понял. И а, а, как, что самое красивое на Абхазии? Горы. Да? Горы и море. Ага. Понял. И а, где надо Что вас самое любимое Самое любимое, мы здесь вот всегда отдыхаем. Да? Да. Гагра. Мы отдыхаем только в Гаграх. Мы были везде, в Сухуме, в Пицунде. Мы ага. везде были, в Гудауте, везде. Но самое любимое, это только Гагра. Ага, понял. Эм, я... я... Много моих репортажей видят США и Европа. Там, в принципе, не много людей знают, что Абхазия. И что вас могу сказать? Какая, какая страна Абхазия? Доброжелательная. Да? Очень хорошая. Теплая. Да? <laughs> ага. Теплая. Абхазия это как независимая, если я понимаю. Независимая, да. да. Это, это, это, это Грузия или это не Грузия? Это раньше же была часть Грузии, Абхазия. Ага. Но сейчас вот что-то вот у нас политика какая-то ага. не очень, видать, дружелюбная ага. получается. Но все стремятся к миру, Да? Ага. помирить эти две республики. Да Грузию мы тоже любим. Да? Ага. Она живут за горами, она совсем близко. Там точно такие же люди живут. Спасибо большое. Меня зовут Патрик. Очень приятно. Оля. Александра. Очень приятно. Спасибо. Спасибо До свидания. Как обстановка здесь? Хорошая, там нормально, Да. Да. И, э, Я уже здесь восьмой раз или седьмой раз. Да? Каждый раз езжу. Дальше будет спокойно, ничего никаких не было, этих подключений. все спокойно. Что вы могу сказать за э, Грузию? Это, как, это, как вы подумали местные люди, думал за Грузию? Ну вот раньше ездили в Грузию, там многие, то есть нормально все. Основная политика. А то есть он тоже ездит туда, все Отдыхали то же самое, никаких приключений не было, также было все хорошо. Ничего не было. Остальные все политики все берут, да? Ага. Люди все везде одинаковые, что там, что здесь, что в Луганске, что в Донецке, что в России. Никто не хочет там ничего такого. И а, как ты подумал, какая сторона это? Это, это Абхазия, это какой страна? Я считаю, это как Россия. Это как Россия, да? Конечно. Это, э... то, что, то, там можно, что это все формальности. Ага, ага, понял. А, э, Грузия точно нет? Тоже формальность, я считаю. Ага. То есть там С -с -с. Это, вот, народ везде одинаковый. Ага, понял. Это все. А как ты? зовут? Сергей. Сергей, очень приятно, я Петр. So, and we see that some people consider Abkhazia uh, also part of Russia. It's, as he says, more of a formality. Um, that uh, Abkhazia is part of Georgia or independence or whatever it is. It's, uh, it, it's all in the mind of the people. He says Russians are Russians. Мы снимаем рэп эта из Можно вопрос, пару слов? Можно, можно. Э, Может сказать, где мы находимся сейчас? В Гаграх. Да? Да. И как обстановка здесь? Отличная вообще. Да. да? да. В Мы из Смоленской области. Э, Брюси, да? Да. Да. И э, э, вас э, часто здесь? Нет, я первый раз здесь. Да? Да. И э, сколько дней уже здесь? Уже неделю здесь. Да? да. И как как Это чувствуете? вообще классно, вообще здесь хорошо. Да? Все все устраивает, все прекрасно. И как местные люди? Местные, отличные, хорошие люди, можно да? общаться, да. Это хорошо, замечательно. Да, отлично вообще. Да? И... Так Я сделал репетаз за США и Европу, потому что ни, там ни, они не знают ничего за Абхазия, а, что ты могу сказать? Какая, какая страна мы сейчас в еще раз вам На Европе и США каждый карты сказал, что это Грузия. Как вы читаете это? Абхазия это Грузия, или это невисимо, или что это? Mm -hmm. Ну, это ближе к Грузии, наверное. Yeah? Да? Да. Ну, так, я, в принципе, мало еще показано, я первый раз, поэтому особо mm -hmm. много не могу вам сказать. Понял. Что самое классное место? Самое классное? Да. Ну, самое классное, это пока месяц здесь, мне нравится. Мы сегодня собираемся путешествовать в горы, поэтому посмотрим, как там. Угу. Вот. Хорошо. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. It's amazing how no one says no to interviews here. Then in yet we have to ask about 20 to 30 people for one interview. Everybody here wants to talk. It's it's like a journalist's dream. Dars, what's it? Yeah, correspondent. May I ask you a few words? We don't even understand <laughs> We don't even understand <laughs> uh, uh, kind understand? Of in чего? Вас э, туристы, да? Да. Туристы. Э, э, э, как э, остановка здесь? Да мы здесь не первый год уже. Мы знаем, как здесь. Да? И э, как? Э, нам нравится. Если мы сюда приехали, значит нам нравится да? здесь, конечно. Вы куда здесь? Мы из Подмосковья. Да? да. И э, как э, продукты? Дешевле, дорогая здесь? Ну, нормально, ценники что, как бы. Это Абхазия. Нет, в стране. Есть. Разница как бы не шибкая, есть. Ага. И да, я, я сам не я сделал э, ребята из Европа и США, потому что там они не знают ничего за Абхазию, если вопрос. Ну, потому что плохо, плохо, то, что они ну, не знают. Надо приехать, посмотреть, покупаться. Да, это вы думал, это аккуратно здесь, могу. Здесь, здесь, здесь самое главное, что? Это, это, это природа, воздух. Да? Вот, как бы. Самое главное, как бы, что приезжаем, вот, вот с детьми хорошо, приезжать. Да? Вы, вы думаете, если человек Европа США сделает как турист здесь, все нормально будет? Конечно. А почему нет-то? Ага. Это, это, это, это нормально, как бы, ну, не ну, знаю, там регион, как бы, все, отлично. Тишина, спокойствие. Видите, то, что как бы делают, как бы. Ну все, как-то улучшается и улучшается как -то. нам не нравится советуем приехать попробовать да? конечно и а, они там тоже есть один вопрос потому что это, каждый карта сша европа сказал обхазия а, а, а, грузия это как вы, вас чувствуете Абхазия это грузия ну понимаете это... Это, это, это это надо знать историю как бы с чего вообще все это ну, начиналось как бы. абхазия это есть абхазия это ну, не грузия а -а -а. как бы если знать историю то была даже там война uh -huh. между Грузией и Абхазией, как бы. абхазия как uh -huh. абхазия и они я они от своего отстояли. Абхазии so, это как конечно страна, конечно, это конечно, uh -huh. конечно это как ну это республика но она, ну, она как, сейчас, так, ну, как сама страна uh -huh. so. okay. и uh, как uh... Как вы подумали, местные люди Абхазии и местные люди Грузии, проблемы сейчас, или все нормально? Вот это, вот это мы не знаем, вот это мы не знаем. И за Россию и Абхазию, как это, все нормально? Россия и Абхазия, это всегда было нормально. Там да? России ну, помогала Абхазии, даже вот ну, сами, сами абхазцы говорили, то, что ну, президент России, Российской Федерации, ну, помогал в республике ага, Хорошо, well, спасибо. Как зовут? Меня, меня Максим зовут Патрик. Очень приятно. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Извините, Я корреспондент. Я сделал репортаж на Абхазию. Может, Может быть поп... приятно. Да? Конечно. Э, как э, обстановка здесь? Обстановка да. нормальная, да? конечно, отдыхают люди. Да? Да, ну, сказать, что проблем нет в Абхазии, тоже неправильно. Есть проблемы как везде, как бы в всех государствах, и везде сладко. Ну, нормально живем, хорошо, люди к нам едут, нравится. Хотелось бы, конечно, больше отдыхающих. Ну, может быть, немножко хромает сервис, но это тоже будет. Uh -huh. вот, так что я бы сказал, что нормально, люди довольны, живем хорошо. Yeah. Море чистое, воздух свежий, yeah. природа прекрасная, много зелени вокруг, видите. Вы местные? Конечно. Да? Конечно, а -а -а. А да. Очень приятно. Ну, конечно, спасибо вам большое. А вы англичанин? А, я Простите. американец. Американец, ой, тем более очень приятно. Потому что моя сестра родная живет в Америке, в Нью-Йорке, кстати. Да? Да. А, как вы чувствуете? Это хорошо, если иностранцы, американцы или люди, которые живут в Европе, туриста? Вы знаете, мы всем рады. Да? вся европа пусть видит что абхазия была и есть и будет абхазия вы понимаете весь мир сюда приезжал ага. когда был советский союз кого здесь только не было и американцы были и англичане были и французы были и все прекрасно жили всем нравилось ага. и все прекрасно себя чувствовали Ой, у нас да. очень красиво вы да. видели абхазию я только здесь два дня 2 ну, вам больше понравится Абхазия, надо озеро Рица вам посетить, Новоафонскую пещеру. Да. У нас очень красиво. Мы не последнее место вообще в Советском Союзе занимали по приему гостей. У нас, когда еще был Советский Союз, здесь было очень-очень много санатория, базы отдыха. Хотя одно и сейчас есть, но все правительство здесь отдыхало. Весь ЦК... КПСС, когда еще был, да? Все здравницы были здесь. Ага. Все чины здесь отдыхали. И до сих пор дачи правительственные сохраняются. Ага. Вот, вот с тех времен еще существуют. И прекрасно люди посещают озеро ты сказал что это озеро лица это вот такая легенда огромная. озеро лица отсюда от Гагры километров 40 в горы ага. прекрасный пейзаж красивая природа шикарное озеро там просто как сказать райский уголок ага. райский ага. уголок если вы еще не посетили, надо было вам туда обязательно поехать. Ага, хорошо, вот. может быть, мы будем. А -а -а, мне... <laughs> может вопрос? На Европе и США, они не знают много на Абхазии. Каждая карта там Абхазия, это, это, каждая карта сказала Грузии. Вы знаете, Абхазия Грузии не было. Абхазия была как Абхазия. Она всегда существовала самостоятельно. Вот когда был старый Ибери у власти, они насильственно Абхазию присоединили к Грузии. Понимаете? И вот с тех пор идет, конечно, резня была. Было очень много недовольства. Годами. Это не сейчас вот война и все. Люди выживали здесь. Сталинские и Иберевские репрессии были, школы на абхазском языке закрывались, нельзя было на своем говорить языке, понимаете? А это вот все было здесь, это под нажимом, это до 21 года, если я не ошибаюсь, Абхазия уже была самостоятельная республика, она входила в 16 республик, но сейчас СССР нет, все республики распались, вот мы просто, как бы, союзная республика, история возвращается, понимаете, была республикой, она и сейчас тоже становится республикой, я, я осталась республикой, нас, конечно, Россия признала, большое спасибо Владимиру Владимировичу Путину, что он очень много старается делать для нашей республики, не дает нас в обиду, нас мало, но мы люди одержимые, мы за свое можем постоять, и войну мы выиграли. Мы чужое не хотим, и свое тоже не дадим. Понимаете? И так что вот так. Правда, было сложно, было тяжело, война была, границы была в свое время закрыты, что, ну, туда нам уже ничего не надо, мы туда и не стремимся, и никогда не стремились. А сюда, конечно, Россия помогает нам все, и в плане экономически помогает, поддерживает, пенсионеров поддерживает, наводит быть наш, старается улучшить. Ну, тяжело может быть, мы небольшими шажками идем к цели, но мы идем мы стараемся, мы любим свою публику, любим гостей, хотим их всех встретить. У нас абхазское гостеприимство, мы этим всегда славились. И славимся пожалуйста, я даже вас сейчас могу домой пригласить так что вот так вот. Очень приятно, что американцы уже интересуются нами, американцы. Конечно, это держава сильная. Ну, пусть о нас знают больше, да, что мы agree. гостеприимный народ, миролюбивый народ. Мы любим людей, мы не смотрим, кто какой национальности. Нам главное, чтобы они были добродушны, любили Абхазию, стремились к нам, и мы тоже стараемся встретить их. Спасибо по нашим больше. обычаям. Большое вам тоже спасибо. спасибо, спасибо. Удачи да. вам Удачи. всем, вашему народу. Да. Что вам еще сказать? Это интересно, как вы сказали на язык, потому что война, до войны был проблем, не могу учить. Ваш да, язык. да, да, это было, это было. Сейчас, конечно, Абхазия свой язык имеет, государственность, парламент. Э, и до войны Грузия не хочет вас... Ну, Грузия, что? Грузия, естественно, как было и во время войны сказано, что здесь он потерял золотой зуб, понимаете? Uh -huh. Вот как говорят. Потому что здесь было все. И здесь экскурсии, и здесь туризм, здесь, э, э, как его, чай, ну, тогда и чай был, э, табак, э, цитрусы. В общем, всего здесь было. У нас... Понимаете, в Советском Союзе люди здесь трудились, работали. Наше производство, вот, допустим, чай, он был на экспорт, на расхват был абхазский чай. Самсунг такой был, сорт табака. Это вообще в мире нигде не было. Вот единственный здесь этот Самсунг добивался. И вот здесь выращивали, здесь растили, здесь сушили, здесь тюковали, понимаете. Все это было производство здесь. И вот этого, к сожалению, сейчас этого нет. Война, как видите, все инфраструктура полностью разрушена. Но восстанавливается, понимаете. 14 августа в 92 году люди все отдыхали. Никто не думал и не ждал, что здесь будет война, понимаете. Летний сезон, люди все отдыхают, не поймут, в чем дело, что случилось. С воздуха бомбы падают, с моря... Стреляют, суши стреляют, вот так вот внезапно война началась и было очень много горя принесли, конечно, пострадало очень много народу, все было выжжено и до сих пор только-только-только восстанавливается Абхазия, все разровняли. Представляете, столько орудия и с неба, и с воздуха с сужи. Вот очень было, конечно, скорбные такие даты у нас, но мы выстояли, выдержали. Мы будем и дальше жить. Еще да. нами будут многие государства завидовать, что мы не потерялись. Нас мало, но мы в единый кулак. Вот, понимаете, мы э, ничего чужого не хотели. Мы и свое, нам дал Бог такую сверху возможности, чтобы, чтобы мы свое сохранили, понимаете, чтобы извне враг не забрал у нас. Хотя говорят многие, что, понимаете, это Грузия, но надо хорошо историю читать, надо все открывать, понимаете. Если бы в то время не Сталин, не Берия, а были бы другие, допустим, лица, ну, естественно, Берия стали на ней больше тянули свою сторону. И вот поэтому как бы получилось так, что у них все было в руках и они смогли это все спокойненько всему миру показать, доказать, как будто бы Абхазия была Грузией. Ну, Абхазия всегда была Абхазией, она и остается. Так что вот так. Есть сложности, но мы духом не падаем. У нас есть правительство, у нас есть президент, у нас есть парламент. Они работают, они будут тянуть Абхазию, и народ будет здесь счастливо жить. И все мы будем в мире жить. И того всем желаю, чтобы никогда, нигде войны не было. Чтобы все люди жили и были счастливы. Понимаете, мир один, небо одно. Нам нечего делить. Земной шар, планета одна, единая. Дам нам... Бог дал возможность жить на этой планете, и мы обязаны жить мирно, понимаете? Вот эти амбиции, которые есть у руководителей, вот это, конечно, неправильно. Понимаете, амбиции должны быть в сторону отложены. Все должны работать только на благо народа, и люди должны все друг друга уважать. И мир будет без войны. И природы не будет против нас, понимаете? А последнее слово будет за природой. Нам надо и Вселенную любить, и людей уважать. И каждый у себя, где Боженька выделил уголок, они будут все счастливы жить. Вот вам вот, вот так я могу сказать. Спасибо большое. Большое вам тоже спасибо. Спасибо. Ну, Приезжайте к нам. Зовите американцев. Такой природы, такой красоты нигде в мире нет. Они должны в сами убедиться, что абхазия государство самостоятельная, это страна души. И пусть все едут и любуются и смотрят. You. Да, you. So you hear it from the locals uh, themselves. They're very open to having uh, foreign uh, tourists come and uh, see uh, their country. They say this is Abkhazia. This is not uh, Georgia. The, the maps in Europe and the United States are wrong as far as what the locals here think. So now we're going to move on and find out more information as it comes. Please subscribe, like this video, and share it across all social media. Пашу папливы, папливы, папливы, пашу пашу папливы, папливы, папливы, пейте.